Всем счастье судьбой обещано. Но ты еще должен знать, Что жить без любимой женщины Лишь время бездомно терять. Где ветры с лучами скрещены, И где не бывает дождей, Есть остров единственной женщины. Иди же скорее к ней. Встреча судьбой начерчена. Там тебя любят и ждут, На острове любящей женщины Только тепло и уют. Пусть силы ночные, зловещие Встают у тебя на пути, Зовет этот остров женщиной, Ты должен его найти. Пусть красками жизни расцвечена, И что-то не так опять, Надежда ведь тоже женщина, Не надо ее терять.